Сигарочка Все, все, не рой, назад сдай. Назад дай, сдай еще попробуй. Стас, ты, блядь, пониженную включил или повышенную опять? Стас, а? Стасьяныч, ты пониженный, включай, не повышенный, братан! Старик пониже, он и включил. Заглотка. Да еще раз давай. На нейтралку поставь. О. О, помогай, помогай, помогай ему. Дайте ему лебедку! Давай лебедку!